Смотрим дом в Высоком. Облагороженная территория, парковочное место и забор по периметру. На заднем дворе есть пространство для беседки или бассейна. Это газовый котел, а это цокольный этаж. Здесь высокий потолок и панорамное остекление. Теперь заходим. Это прихожая. Слева гардеробная, кладовка и санузел. А это кухня-гостиная. Здесь газ для плиты и вид на горы и море. Теперь второй этаж. Сразу справа изолированная комната. Здесь санузел, а дальше две комнаты с балконом и зеркальной планировкой. Теперь эксплуатируемая кровля. Это большая площадка в плитке с видом на горы и море. Дом 220 квадратов, 4 сотки. Вода, свет, газ, канализация ЛОС. Звоните.